Уважаемые партнеры ФУХО, дорогие друзья, здравствуйте! Я Ляо Шушен из Международного бизнес-колледжа Фухоу. Приветствую вас из Китая, из города Чжухай. Сегодня я хочу поговорить о хорошо знакомом и полюбившемся многим продукте Фухоу. Продукте, который уже более 10 лет находится в линейке основной продукции корпорации ФУХО. Это эликсир «Санцин». Я уверен, что за годы своего существования этот продукт помог очень многим нашим партнерам улучшить здоровье, также, уверен, найдется очень много людей, которые пользовались этим продуктом, по вашим рекомендациям, и извлекли из этого большую пользу. Специалисты научно-исследовательского института Фухо постоянно проводят исследования в отношении здоровья. И основываясь на результатах этих исследований, разрабатывают эффективную, действительно полезную для здоровья продукцию. Данным Всемирной организации здравоохранения более 74% процентов людей, умирающих ежедневно в мире, умирают по причине хронических заболеваний. Основные позиции среди этих хронических заболеваний занимают сердечно-сосудистые болезни, онкологические заболевания, болезни дыхательных путей и сахарный диабет. По мере развития медицины, развития науки, люди научились бороться с инфекционными заболеваниями. Мы в основном можем контролировать болезни, вызываемые бактериями, вирусами и паразитами. К примеру, новый коронавирус, который появился два года назад, он появился внезапно, но благодаря общим усилиям ученых, в течение практически одного года, в общем, удалось взять его под контроль. Что касается хронических болезней, то даже учитывая развитие науки и медицины, мы видим, что процент этих заболеваний и процент смертности от них увеличивается год от года. И мы не можем взять ситуацию под контроль. Так вот, в 80% случаев, это происходит от скопления избыточного количества токсинов в организме. В современной медицине эти токсины называют свободными радикалами. В китайской традиционной медицине все вещества, приносящие вред организму, называют токсинами или ядами. Откуда берутся эти токсины? Мы можем разделить их на две группы. Первая группа – это токсины, поступающие извне. Вторая токсины, производимые организмом. Это, например, загрязнение воздуха. Мы дышим этим воздухом и, кроме того, что получаем благодаря этому кислороду, в наше тело поступает много вредных веществ, которые атакуют наши здоровые клетки. Это, конечно же, приводит к снижению функций органов дыхания и провоцирует различные заболевания, к примеру, болезни дыхательных путей. То же самое и с водой, которую мы пьем. По мере развития промышленности, загрязнение водных источников становится все более серьезным. Естественно, всем нам необходима вода. Она необходима для жизни. Если клетки будут недополучать воду, это может сильно наградить здоровье. И даже представлять опасность для жизни. Но из-за загрязнения... Вместе с водой в наш организм также поступает множество токсинов. То же самое и с пищей. Мы ежедневно употребляем продукты питания, насыщаем организм питательными веществами, но при этом в организм попадает немало токсинов. Это, например, пестициды, химические удобрения, различные химические добавки, гормоны, консерванты и так далее. Все те загрязнения, которым подвергаются продукты питания в процессе переработки. Это тоже вредит нашему здоровью. Поэтому и из воздуха, и из воды, и из еды мы получаем как вещества, необходимые для жизни, так и отравляющие наш организм вещества. Это один из основных источников токсинов. Также токсины тесно связаны с вредными привычками. Это может быть, например, курение или употребление алкоголя. Это также сильно отравляет наши клетки. Все это относится к токсинам. И, к примеру, когда человек заболевает, он, возможно, начинает принимать множество лекарств. И наряду с терапевтическим эффектом эти лекарства могут обладать побочными эффектами, вредить другим органам, например, печень, э, отравлять печень или почки. Когда мы употребляем чрезмерное количество какой-либо пищи, к примеру, белков, жиров или углеводов, они также могут скапливаться в организме и образовывать токсины выше вышеперечисленное относится к внешним токсинам, так называемым внешним факторам. Но есть еще и так называемые внутренние факторы, внутренние токсины. В этой жизнедеятельности мы осуществляем ту или иную активность. В теле происходят обменные процессы. И в результате обменных процессов также могут образовываться токсины. Например, белковый обмен. С точки зрения химии, белки – это углерод, кислород, водород, азот. Эти элементы в основном образуют белки. И во время расщепления белков в организме также могут образовываться и вредные вещества. Самое происходит и при других процессах. Например, когда мы занимаемся спортом или просто ходим когда наши мышцы выполняют какую-либо работу, образуется вещество под названием молочная кислота. И если оно своевременно не расщепляется, это тоже может нанести вред организму. Все это можно назвать продуктами метаболизма. И в результате таких перемен настроения в организме выделяются определенные вещества, которые также могут навредить здоровью. Их мы тоже называем токсинами. Пока уже доказано, что эти токсины несут огромный вред здоровью. Воздух, которым мы дышим, проходит через дыхательные пути. Вода и пища, которую мы употребляем, проходят через органы системы пищеварения. Есть три места, где прежде всего скапливаются токсины. Во-первых, это кишечник. И если продукты пищеварения своевременно не выводятся из организма, они остаются на стенках кишечника, далее они разлагаются, засыхают и превращаются в вещества, которые впоследствии отравляют организм. Это первое место, где скапливаются токсины. Во-вторых, если токсины из кишечника не выводятся своевременно, они могут попадать в кровь, в кровеносную систему. Так что второе место скопления токсинов в организме – это кровь. Доникают в лимфу, в лимфатическую систему, и далее вместе с кровью и лимфой разносятся по всем внутренним органам. Так что третье место – это лимфатическая система и внутренние органы. От того, где находятся токсины и откуда их нужно выводить, исследовательский институт Фуху и разрабатывает соответствующую продукцию для этих целей. Три серии продукции – очистка, регуляция и восстановление. Продукция для этих целей относится к серии «Очистка». Важно понимать, что очистка подразумевает в первую очередь очистку от токсинов, вредных веществ, свободных радикалов. Очистка может быть в свою очередь материальной и нематериальной. Токсины, вредные вещества, которые мы можем увидеть, относятся к материальным. Есть еще токсины нематериальные. Это, например, так называемые жаркие токсины. Или э, то, что в китайской медицине называется патогенными факторами. Это патогенные факторы огня, холода, сырости и так далее. Мы знаем, что основной орган, отвечающий за детоксикацию организма, это печень. Это орган, где расщепляется большинство вредных веществ. Токсины вместе с кровью поступают в печень и расщепляются в ней. Именно поэтому токсинам легче всего скапливаться в печени. И, как правило, их там больше всего. В возрасте после 35 лет, в среднем и по живом возрасте, вы можете вдруг обнаружить, что печень стала хуже выполнять свои функции. В чем причина? Слишком много токсинов в печени. В среднем возрасте мы можем обнаружить э, превышение некоторых показателей. Например, слишком высокое давление слишком высокое содержание липидов в крови, повышение уровня сахара или мочевой кислоты и так далее. Это происходит потому, что печень уже не может так же эффективно расщеплять вредные вещества и понять, что в печени скопилось слишком много токсинов. Хочу рассказать вам об одном простом способе. С точки зрения теории китайской традиционной медицины Ногти на руках связаны с печенью, так что можно обратить в первую очередь внимание на ногти. Если они изменили форму, на них появились неровности, это сигнал, что работа печени ухудшилась. У некоторых людей меняется цвет лица, приобретает зеленоватый оттенок или темнеет. Появляются высыпания или пятна на щеках. Если на лице с двух сторон появились высыпания или пятна, это тоже сигнал о том, что работа печени ухудшилась. Кроме этого, боль и ломота в мышцах и костях также могут свидетельствовать о снижении функции печени. Конечно же, э, в области печени и желчного пузыря также может возникнуть ощущение дискомфорта. Это, естественно, тоже сигнализирует о проблемах этих органов. Или иначе, все эти проблемы возникают из-за ухудшения работы печени, вызванного скоплением большого количества токсинов. И в самом начале вы можете пойти в больницу и проверить печень с помощью современных методов. Но даже в этом случае вы можете не обнаружить проблему. Но тем не менее, ваш организм уже может подавать вам определенные сигналы. И стоит обратить на них внимание. Говорим о, о таком органе, как почки. В этом органе также скапливается много токсинов. Поки это очень важный орган выделительной системы. Например, излишки белка, тяжелые металлы и так далее выводятся из организма вместе с мочой. Когда э, мальпигиевы тельца почек повреждаются из-за избытка токсинов, соответственно, может снизиться и их выделительная функция. Именно поэтому появляются такие явления, как белок в моче или кровь в моче. Более того, если вы в этом случае обратитесь в больницу, то обнаружите воспаление. Но исходная причина заключается в чрезмерном скоплении токсинов в почках. Можно видеть людей с опухшими глазами и отечными ногами по утрам. Это также результат снижения функции почек. Также у некоторых людей с возрастом волосы становятся реже или появляется ранняя седина. Это тоже может быть результатом ухудшения работы почек. Кроме того, на лице, на щеках с двух сторон, вот в этих местах, появляются высыпания или пятна. Происходит потому, что в почках скапливается слишком много токсинов. Это касается и сердца, если там скапливается слишком много токсинов. Мы знаем, что сердце качает кровь, обеспечивает циркуляцию крови во всем теле. Кровь, в свою очередь, доставляет кислород и питательные вещества тканям всех органов. Если функция сердца снизится из-за избытка токсинов, то, естественно, это снизит и эффективность кровообращения. У человека появится головокружение, помутнение, слабость и холод в конечностях. В этом случае также можно наблюдать высыпание на углу. Это проявление снижения функции сердца. В китайской медицине это называется избытком огня в сердце. Другими словами, это избыток токсинов в сердце. Зачастую это может проявляться в виде стеснения груди одышки, учащенного сердцебиения и подобных симптомов. Возможно, если вы обратитесь в больницу и сделаете кардиограмму, то она не покажет каких-либо проблем. Но, с точки зрения китайской медицины, это уже сигнал о снижении функции сердца. В ней находится большое количество иммуноцитов. Соответственно, нарушение работы селезенки напрямую ведет к снижению иммунитета. Более того, у некоторых людей это приводит к развитию различных иммунных заболеваний. Или к развитию заболеваний, связанных с обменом веществ. Например, к развитию сахарного диабета. Вполне возможно, что сахарный диабет первоначально связан со снижением функции вашей селезенки. Это влияет на обмен жиров и сахаров в организме. При снижении функции селезенки, особенно это касается молодых людей, можно заметить обильное высыпание вокруг рта. Также при этом страдает Система пищеварения, нарушается работа системы пищеварения. Часто появляется вздутие живота, нарушается работа желудка и кишечника. Все это происходит по причине скопления токсинов в селезенке. Что касается людей среднего возраста, то скопление жировых отложений в области живота, дряблость кожи, также является следствием ухудшения работы селезенки, скопления токсинов в этом органе. Легкие, легкие находятся, можно сказать, в прямом контакте с внешней средой, поскольку это орган дыхания. А Заболевания дыхательных путей – это очень распространенные хронические заболевания современности. Вместе с дыхаемым воздухом в наш организм попадает большое количество вредных веществ. Что со временем может привести к затруднению дыхания, э, чувству сдавленности в груди, дискомфорту в груди. Кроме того, такая проблема, как периодические запоры, очень часто понимается как нарушение работы кишечника. В действительности это может быть нарушением работы легких, вследствие скопления там токсинов. Самый крупный орган, отвечающий за детоксикацию организма – кожа. Сейчас очень многие люди, особенно женщины, наносят на кожу большое количество декоративной косметики. Естественно, это негативно сказывается на здоровье кожи. В коже скапливается много тяжелых металлов и токсинов. То же самое касается использования ненатуральных средств для душа. Все это снабжает нашу кожу токсинами и негативно сказывается на ее здоровье. Естественно, есть еще и внешние факторы, например, ультрафиолет, который также вредит кожу. В общем, как вы видите, немало органов страдают от скопления токсинов. И это, в свою очередь, может привести к развитию множества болезней. Нас. У каждого из нас от рождения отличается состояние различных органов. У одних людей определенные органы изначально работают лучше, у других – хуже. И токсины, как правило, скапливаются в самых слабых органах. У вас от рождения не очень хорошо работает в и в этом случае она будет подвергаться наибольшему воздействию изотоксинов. Или у вас слабые легкие. От рождения, естественно, у вас будет выше риск развития левочных заболеваний. Мы уже говорили, есть основные причины возникновения болезней. Их три. Первое – это врожденные причины. Когда от родителей вам уже, так сказать, передаются зерна той или иной болезни. Это наследственный фактор, наследственные проблемы, которые имеются уже от самого рождения. Так называемое зерно-проблемы. Вторая причина – это та почва, в которую данное зерно попадает. То есть ваше тело общее состояние организма, это действительно можно сравнить с почвой, в которой попадают семена болезней и где они пускают корни и со временем прорастают. Если у вас нет понимания собственного организма, своего состояния здоровья, то этим семенам будет гораздо легче прорасти, гораздо легче выйти наружу. Если мы стремимся к здоровью, любим здоровый образ жизни, то нам стоит прислушиваться к специалистам в области здоровья, чтобы лучше понять свой организм, понять, с какой стороны могут прийти те или иные проблемы со здоровьем. Третья причина возникновения болезни это окружающая среда и жизненные привычки человека. Своими вредными привычками мы создаем более благодатную почву для различных болезней, так сказать, удобряем почву, на которой они возникают, развиваются и однажды могут представить опасность для жизни. Сегодня, дорогие друзья, мы хотим порекомендовать вам средства для эффективной, своевременной очистки организма от токсинов. Мы предлагаем вам эффективный продукт, разработанный на нашей компанией, которым очень удобно пользоваться и с помощью которого выведение токсинов становится гораздо более простым. Этот продукт называется Эликсир Санцин с китайского языка переводится как «тройная очистка». И действительно, он очищает от токсинов кишечник, кровь и помогает выводить так называемые жаркие токсины. Работает в трех направлениях. Зачем нам нужна такая очистка? Мы говорили ранее. Кишечник, токсины в кишечнике, токсины, которые легче всего скапливаются и которые мы можем увидеть невооруженным глазом, вполне материальные. Какой длины наш кишечник? Как правило, у взрослого человека длина кишечника составляет от полутора до трех э, величин роста тела. Другими словами, если разложить кишечник по всей длине, то получится э, примерно 5-6 метров. Но при этом в кишечнике на каждые 3,5 см приходится по одной складке. И, конечно же, при такой длине кишечника ясно, что в нем находится огромное количество складок. Проще всего скапливаться в этих складах. И их очень непросто вывести оттуда. Если не прибегать к внешней помощи и опираться всецело на собственные силы организма, то очень нелегко полностью очистить кишечник от токсинов. Часто можно услышать такое выражение ⁇ каловые камни ⁇ Остатки пищи, грубо говоря, шлак, который не использовался организмом, если он своевременно в течение 24 часов не выводится из организма, из организма, он превращается в эти самые каловые камни на стенках кишечника. Как много таких шваков может быть в кишечнике человека? Обычно от 6 до 7 килограмм. Так что, дорогие друзья, каждый день мы носим с себе так много токсинов, которые постоянно находятся с нами, и можно только гадать о том, насколько большой вред это приносит нашему здоровью. Именно поэтому нам и нужно прибегать к помощи продуктов, способных быстро и эффективно избавить организм от этих токсинов. Если мы не делаем этого, не выводим эти токсины из кишечника, мы уже говорили об этом сегодня, они попадают в кровь. Поскольку на стенках кишечника находится очень много кровеносных сосудов. Они попадают в кровь и загрязняют ее. Чего обеспечиваются такие функции этого продукта? За счет чего достигается этот эффект? Какие основные компоненты входят в его состав? Первый компонент называется хитин. Это абсолютно натуральный компонент, и он широко представлен животной ролью. Он имеет животное происхождение. Это единственное в мире волокно животного происхождения, содержащее катионы аминокислот. Оно эффективно справляется со свободными радикалами. В организме это вещество вступает в взаимодействие со свободными радикалами, захватывает их и помогает вывести из организма. В науке это вещество хорошо исследовано и широко применяется в медицине. Хитин широко применяется в косметологии. То есть сфера его применения включает медицину, косметологию, а также сельское хозяйство и другие области. А последние десятилетия в сфере поддержания здоровья многие компании также начали активно использовать это вещество в оздоровительной продукции. Оно помогает адсорбировать и выводить из кишечника тяжелые металлы. Вообще тяжелые металлы очень непросто вывести из организма. Но благодаря своим свойствам это вещество было названо в кругах диетологов шестым необходимым для жизни компонентом. Сейчас не просто продолжаются исследования этого вещества. На его основе уже сделан препарат для инъекций для онкобольных. Он эффективно ингибирует раковые клетки и предотвращает появление метастаз. Кроме того, он помогает очистить кровь от токсинов, убрать лишний холестерин. В этом направлении он также обладает очень сильным эффектом. Поэтому данный компонент в составе нашего продукта оказывает очень мощное действие по очищению кишечника и очищению крови от токсинов. Второй основной компонент в составе нашего продукта это алоэ. Алоэ уже давно широко используется в медицине и косметологии. Наряду с быстрым улучшением иммунитета, алоэ помогает эффективно выводить из организма вредные вещества. Кроме того, он обладает сильным антибактериальным и противовоспалительным эффектом. За это алоэ называют природным антибиотиком. Также он обладает сильным антиоксидантным эффектом. Если у кого-то есть высыпание или пятна на лице, то, принимая эликсир санцин, фу, фу, фу, они фу, фу, могут также достичь косметического эффекта. Также АОЭ помогает э, эффективно заживлять раны. Так что два основных компонента в составе нашего продукта обладают очень мощным эффектом по введению токсинов, введению вредных веществ из организма. Но кроме этих двух компонентов в составе эликсира санцин есть, конечно же, и другие. А один из них это гингобиоба. В Китае это растение считается национальным сокровищем. Это растение также активно исследуется в медицине. В нем содержатся вещества, называемые флаванонами. Они обладают очень мощным антиоксидантным эффектом. Что более интересно, этот компонент может проникать в головной мозг, преодолевать барьеры и достигать клеток головного мозга. Существует множество природных компонентов, не способных проникать в клетки мозга, но флаванон и гингобиоба способны работать даже там, очищать от токсинов клеток головного мозга. И это, конечно же, помогает улучшить работу клеток головного мозга. Существует немало заболеваний, таких как, например, старческая деменция или болезнь Паркинсона, которые возникают из-за того, что в клетках головного мозга накапливается слишком много вредных веществ, и это влияет на их активность. А затем, естественно, ослабевают и нейронные связи. Эликсир санцин очищает от токсинов практически весь организм и тем самым помогает сохранить и улучшить здоровье. Также э, в нашем эликсире, в эликсире санцин содержится еще один компонент, активно использующийся в нашей продукции. Кардицепс китайский и еще гриб герицин. В данном случае кардицепс выполняет укрепляющую функцию, помогает поддерживать цепочек и легких. Мы до этого говорили об очистке, но чтобы очистить организм от вредных веществ, нужно затратить много энергии. Поэтому Поэтому, когда наши исследователи работали над составом продукта, они учли этот вопрос. И сделали так, чтобы в процессе очистки не страдала энергия организма. То, что в китайской медицине называется «правильная ци». Именно за этим в состав были добавлены кардицепс и гирицу, чтобы добиться эффективной очистки без ослабления организма. В этом есть уникальность нашего рецепта. Очень тяжело найти аналогичный продукт с такими же свойствами. Так, дорогие друзья, мы рассказали уже немало. Мы познакомились с составом и эффектом этого продукта, эликсира эликсиросанциума. Он очищает кишечник, кровь и помогает избавиться от так называемых жарких токсинов. Очистка организма от токсинов. Естественно, это очень важно, но при этом также не ослабляется иммунитет и сопротивляемость организма. Также наш продукт обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Кроме того, он помогает очистить кровь, например, от излишних липидов. Еще он помогает очистить организм от того, что в китайской медицине называют патогенными факторами. Например, патогенный жар, сырость и другие. Как его принимать? Наверное, многих интересует этот вопрос. Обычно мы рекомендуем принимать его ежедневно по одному или по э, два флакона. Если у вас относительно хорошее здоровье, то в качестве профилактики в целях Яншен вы можете принимать по одному флакону в день, либо вообще два-три флакона в неделю. Если же у вас в организме уже скопилось снимала токсинов, особенно это касается людей среднего и пожилого возраста, после 35-40 лет мы рекомендуем ежемесячно проводить плановую очистку, ежемесячно пропивать этот продукт в течение 10 дней подряд. В этом случае лучше принимать его утром э, и вечером натощак В более серьезных случаях, например при онкологических заболеваниях Или при серьезном повышении уровня липидов в крови повышенном уровне мочевой кислоты, повышенном сахаре и так далее Вам стоит увеличить дозировку Принимать от 2 до 4 флаконов в день То есть увеличить дозировку вдвое и в этом случае курс будет составлять 3 месяца. Как правило, чтобы очистить организм в сложных случаях, требуется от трех до 6 курсов. Во время приема этого продукта старайтесь пить больше воды, поддерживать водный баланс организма. Пейте минимум от двух до половиной литра воды в день. Это также поможет ускорить очищение. У кого-то может возникнуть следующий вопрос. На различных лекциях, мероприятиях на тему здоровья в компании часто говорится, что у нас есть очистка, регуляция и восстановление. В какой последовательности их проводить? Сначала делать очистку, потом восстановление, или наоборот, сначала восстановление, потом очистку. Другими словами, с какой продукции, какой серии лучше начать? Это нужно решать исходя из состояния здоровья, возраста, степени тяжести, болезней, если они имеются. Запомните, тут нужно отталкиваться от индивидуального состояния организма, возраста и степени болезней. Если у вас относительно хорошее здоровье, крепкий организм, вы достаточно молоды, и у вас нет тяжелых болезней, то я бы рекомендовал сначала провести очистку, а потом восстановление. То есть начать с продукции серии очистка, а потом через время перейти на продукцию серии восстановления. Такой подход будет лучше в этом случае. Когда вы до определенной степени очистите от токсинов кровь, органы, лимфатическую систему, а потом дадите организму питательные вещества, это будет гораздо лучше для ваших клеток поможет им стать более активными. Эта схема сначала очистка, потом восстановление. Но что касается людей с ослабленным организмом, имеющим какие-либо серьезные болезни, или людей более пожилого возраста, то я бы рекомендовал сначала провести восстановление, а затем очистку. Вначале восполнить энергию организма, чтобы было достаточно сил, достаточно энергии на очистку от токсинов. Тогда лучше вначале какое-то время принимать продукцию в серии восстановления. Об этой продукции мы немало говорили ранее. Это, например, эликсир, три драгоценности, кальций, хайцалгай. Новый продукт а, «Жэншэй Мульти Power, все, все это продукты для восстановления. Укрепляющие продукты, помогающие восполнить энергию организма, повысить сопротивляемость. Сначала укрепите свой организм. Это будет более полезно и эффективно в этом случае. Это позволит сохранить сыр организма и не подорвет ваш иммунитет. Существует еще один очень частый вопрос. Можно ли в один день принимать продукцию серии «Очистка и восстановление»? Это тоже допустимо. В один и тот же день, утром натощак, вы можете принять очищающую продукцию, серию очистка, никаких проблем. Но перед приемом восстанавливающей продукции нужно выдержать интервал хотя бы два часа. Не стоит принимать эти продукты одновременно. Таким образом можно в один и тот же день принимать продукцию и серии очистка, и серии восстановления. Хочу ответить еще на один вопрос. Можно ли принимать эликсир санцин одновременно с новым э, продуктом женщин мультипауэр? Наши постоянные зрители, наверное, помнят, что у нас была лекция, на которой мы говорили о свойствах продукта женщин мультипауэр, о пептидах женщин. Его основная функция заключается в восстановлении клеток, улучшении работы клеток, повышении клеточной активности. Он помогает очень быстро восстановить энергию организма, восполнить питательные вещества. Действительно, это очень хороший продукт. Итак, сенсин, эликсир сенсин, это очищающий продукт. Об этом мы как раз говорили только что. Эти два продукта можно применять в один день, но нужно выдерживать интервал хотя бы 2 часа. Дорогие друзья, пожалуйста, запомните, выдерживайте интервал 2 часа. Если утром вы примете сначала женщин мультипауэр, то ничего страшного. Через два часа вы можете принять эликсир санцин. Или наоборот, сначала санцин, а через два часа женщин мультипауэр. Вот это хотелось бы напомнить по поводу приема продуктов. Кроме эликсира санцин, конечно же, есть и другие продукты. Например, это паста Роза или капсулы сью-чин-фу. Сью сью сью сью Каким образом принимать их? Паста Роза в основном выводит токсины из кишечника. Также она помогает нормализовать микрофлоры кишечника, и это в свою очередь помогает избавиться как от запоров, так и от расстройств кишечника. При сильных запорах вы можете принимать эликсир сен и пасту Роза совместно. Это поможет усилить эффект. Но это касается достаточно серьезных случаев. Что такое серьезные случаи? Это когда у вас получается очистить кишечник только один раз три, а то и пять дней. В таких случаях я бы рекомендовал использовать одновременно санцин и пасту розы. Через какое-то время микрофуар кишечника восстановится. И тогда можно будет уменьшить лизировку. Что такое капсулы свечинфу? Об этом продукте мы тоже говорили ранее достаточно много. Его можно отнести к серии очистка плюс. То есть более тонкой, более полной очистки. Это продукт, направленный на очистку от токсинов внутренних органов крови лимфатической системы. Эти два продукта, эликсир и капсулы Свиченфу, также можно принимать вместе. Но это также касается относительно серьезных заболеваний. Например, при туберкулезе легких. Когда в легких уже продолжительное время находится большое количество токсинов. В этом случае использование одного эликсира санцин может быть недостаточным, чтобы вывести их в короткое время. В подобных случаях можно использовать эликсир сэнцин и капсулы -сэн фу, чтобы помочь организму как можно быстрее избавиться от токсинов. Либо когда токсины скапливаются в почках при повышенном уровне мочевой кислоты, при сильных нарушениях функций почек. Если вы пойдете и сделаете анализ, то, скорее всего, у вас обнаружится повышенный уровень креатинина. В этом случае вы также можете использовать эликсид вместе с капсулами -фу, Либо при кислах в почках или печени. При серьезных стадиях жирового гепатоза или подобных случаях, вы можете совместно использовать эти два продукта. Это будет более эффективно. Далее, в оставшееся время, ну, я хотел бы познакомить а вас с еще одним продуктом серии Чистка, Тасуа. Этот продукт дасуан. тоже дасуан очень нравится многим нашим и партнерам и потребителям. Он обладает отличным эффектом. Наша компания для производства этого продукта применяет самые передовые технологии, например, технологию низкотемпературного экстрагирования. Это абсолютно физический метод обработки, который позволяет в полном объеме сохранить полезные активные вещества, максимально использовать их и, соответственно, получить максимальный эффект. Возможно, на рынке присутствует немало аналогов э, этого продукта, но использование данной технологии выделяет его из общего числа. Сырьем для этого продукта служит чеснок. В чесноке содержатся два вида основных компонентов. Это летучие и нелетучие компоненты. И что касается компонентов в летучей фракции, то при неправильной технологии обработки они очень легко теряются, что естественно снижает эффективность продукта. А в чесноке содержится более 40 летучих веществ, обладающих мощным действием на организм, например, сильным антибиотическим действием. Дорогие друзья, сейчас во многих местах все еще продолжается эпидемия коронавируса, и многие по-прежнему боятся заразиться. Среди летучих веществ в составе чеснока есть вещества, способные сдерживать вирусные инфекции. Это касается и коронавирусной инфекции. Они могут быть полезны и эффективны в этом случае. Вторая группа веществ – это нелетучие компоненты. В основном это минералы, микроэлементы и аминокислоты. Именно благодаря сочетанию этих двух групп веществ капсулы тасуан э, настолько эффективны. Можно заметить, что чеснок как продукт э, питания пользуется популярностью во всем мире. Его можно встретить на столе у людей как в Китае, так и во многих других странах. Все дело в уникальном составе этого растения, обладающего мощным антибиотическим действием. Особенно полезно это для дыхательных путей и кишечника. Или, например, при сниженном иммунитете, плохой сопротивляемости организма, при подверженности инфекционным заболеваниям, вы можете принимать капсулы тосуан для профилактики, для укрепления организма, повышения иммунитета. Это поможет вам более эффективно противостоять негативному влиянию внешних болезнетворных факторов бактерий. Вирусов. поэтому я рекомендовал бы нашим зрителям в оздоровительных целях особенно сейчас когда коронавирус еще полностью не побежден ежедневно принимать по нескольку капсул ТАСУАН. это поможет укрепить иммунитет дыхательной системы повысить сопротивляемость вирусом это во первых во вторых если у вас имеется подверженность кишечным инфекциям периодически нарушается нормальная работа желудочно-кишечного тракта вы также можете принимать капсулы тасан принимайте капсулы тасон 2-3 раза в день по 2 капсулы за один раз после еды Запомните, обязательно принимайте их после еды. Можно принимать их в течение 30 минут после еды. Для того, чтобы нормализовать работу кишечника при запорах или диарее, вы также можете использовать этот, этот продукт. Он помогает в том числе и отрегулировать работу кишечника. В-третьих, при повышенном уровне холестерина, при повышенном уровне липидов, повышенном давлении, вы также можете использовать этот продукт. Такое часто бывает из-за лишнего веса, либо из-за того, что в китайской медицине называется повышенным фактором повода и сырости в организме. А в этом случае вы можете использовать капсулу тасон вместе с эликсиром Сансин. Это поможет более быстро и эффективно вывести токсины из крови. Есть еще один способ применения. Если вы съели или выпили что-то не то, у вас расстройство кишечника из-за пищевого отравления, вы можете использовать капсулу тосон вместе с лекарствами, например, от диарии. Это очень хорошее природное антибактериальное и противовоспалительное средство. В этом и заключаются основные свойства и функции капсулта На пути оздоровления и поддержания здоровья нам обязательно нужна очищающая продукция. Продукция, которая помогала бы нашему организму избавляться от токсинов. Надеюсь, что все наши зрители после этой лекции будут каждый месяц проводить плановую очистку организма. Напомню, что просто для профилактики можно очищать организм 2-3 раза в неделю. И можно также делать плановую очистку продолжительностью от 7 до 10 дней каждый месяц. Если мы будем делать это постоянно, я уверен, что каждый сможет извлечь огромную пользу от такого метода Ян